Привет, кулинары! Тут на днях у меня появилась прекрасная идея приготовить рульку. И приготовить я ее захотел на природе. Конечно же, все процессы на природе я сделать не мог. Часть работы пришлось сделать дома. Я ее сварил в темном пиве, добавил помидор, добавил луковицу, морковь, посолил, поперчил и варил ее 2-2,5 часа. И вообще, по рульке запомните, вот у меня каждая рулька э, весом полтора килограмма ну плюс-минус такого размера рульки надо варить часа два минимум если рулька 2 килограмма или 3 такие тоже бывают то там уже будете варить 3-4 часа далее я хочу запечь ее на углях я взял три рульки одну мы попробуем сегодня одну я отдам своему диме оператору. дим ты любишь рульку а третью когда мы вернемся в город мы нырнем в пробку Сравняемся с первой попавшейся машиной и угостим водителя или пассажира этой прекрасной рулькой и попросим его оставить комментарий, который я закреплю под этим видео, чтобы он поделился своей эмоцией, насколько она была вкусной. Запекать я ее буду в фольге. Но я боюсь, что она может сгореть. Я тут на днях вез одного повара. Он мне посоветовал сначала завернуть в пергаментную бумагу, а потом в фольгу. И тогда рулька не сгорит. Сколько она будет готовиться, я не знаю. Узнаем в конце видео. Я тут читал, что, оказывается, имеет значение, в какую сторону вы заворачиваете мясо в фольгу. Вот если вы обратили внимание, вот я заворачивал в два слоя. Первый слой я завернул во внутреннюю сторону фольги. А второй слой я завернул в наружную форму фольги, она более такая отражающая, заметно, да? Здесь как-то вот более матовая, а здесь более блеск. Так вот, что я вычитал? Оказывается, это влияет на температуру приготовления мяса, то есть наружная сторона имеет свойство отталкивать от себя температуру. Если вы завернете мясо в наружную сторону, то температура будет направляться вовнутрь, а если во внутреннюю сторону фольги, то э, температура отталкивается. И это влияет на вкус и в целом. Если у вас есть по этому поводу какое-то мнение, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне очень интересно узнать мнение специалистов, так ли это. Дим, смотри, как удачно мы выбрали место. У нас костер получился в песке. И у нас получается эффект... Печи, песок вокруг горячий. Блин, рулька будет вот такая. Пока костер догорает, мы к рульке гарнир подготовим. Берем масло, берем сливочное масло с чесноком, намазываем, заворачиваем, будем запекать вместе с рулькой. Дим, прикинь, забыл картошку посолить. А есть еще такой вариант. масло будет вот здесь плавать, ему некуда вытекать Ну что, засекаем время. Сейчас 15 минут 7. Картошка приготовится быстро, потому что она предварительно приварена. Рулька, посмотрим, время покажет, по запаху будем определять. Минус разрезанной картошки в том, что когда ее переворачиваешь, сама конструкция такая немножко шаткая получается. Если бы картошка была цельная, то сами ее легче переворачивать. Слушай, почему мы хлеба не купили к рульке? Как мы без хлеба будем в лесу есть? Рулька, походу, будет долго запекаться у нас. Ты знаешь? Нет. Она холодная, и она запечется быстрее. Если бы она была горячая, она бы запекалась дольше. Почему, не знаю. Это то же самое, как и с картошкой, когда я готовил по-селянски. Когда ее сварил, охладил. Пожарил быстро, сварил, не охладил, и пожарил долго. Горячая попробовать все-таки картофель крупная немножко не хватило времени 20 минут пролежала еще 15 минут смело но сверху уже красиво сейчас рульку перевернем и отправим обратно картошку Прошло 45, даже 50 минут, достаем рульку, ждать уже времени нет, потому что темнеет, а ночью в лесу я еще рульку никогда не готовил, да и желания особого нет. Давайте попробуем, вот как есть, посмотрим, готова она, либо мы примерно высчитаем, сколько времени ей бы еще можно было полежать на углях. Очень не зря я сделал, что замотал в две фольги. Можно даже в три. Еще лучше будет. Пергамент, вижу, с одной стороны даже подгорел. Тем самым спас рульку. Да. Да. Вау. Я хочу быстрее до нее добраться. Это, ребята, это вообще огонь. Реально огонь. Короче, ребят, 35-40 минут хватает. Даже немножко, чуть-чуть передержали, ничего страшного. Смотрите, какая красота. Она вообще... на идеальна, ребятки. Я ее даже сейчас пробовать не буду. Потому что уже поздно. Надо с леса выбегать. Но! Пергамент спас. Два слоя вообще класс. Спасибо доброму человеку, который мне об этом сказал. Иначе я бы ее спалил. Два слоя. Даже три слоя фольги можно. И 30, 30 минут идеально в углях. Будет бомба. Лес берегите. Добрый вечер. Добрый. Я сегодня со съемок приехал. У меня канал кулинарный. Ты снимаешь, да? Рульку любите свиную? Обожаю. Тогда это вам возьмите, серьезно. Только возьмите, обязательно подпишитесь. Я закреплю ваш комментарий, поделитесь эмоцией своей, хорошо? Там еще гарнир есть. На дверях название. Ребята, я не сдержался и хочу показать вам уже дома, как рулька получилась внутри. Смотрите, вот это вот эта пленка, это вот черная, это пергаментная бумага. Это вот она кусочками отпадает. Не страшно, оно зачистится. А вот внутри как получается. Ой, пробуем. Хрустит. Одной рукой камеру держу, а второй режу. Смотрите, какое мясо. Шикарное. От, от кости отходит очень хорошо.